Я попробовала убрать косточки, наросшие возле больших пальцев на ногах, эзотерические, но у меня ничего не получается. Может есть какой-то способ, есть в эзотерическом... Да, способ простой есть. Берете яйцо в скорлупе, заливаете уксусом, ставите в темное место на 5-6 дней. После чего прокалываете это яйцо, которое вздуется в блендере или миксером, взбалтываете это все и натираете ногу вот таким яйцом. И тогда все косточки и наросты исчезнут. Вот так это...